братья и сестры, ближайшие приветствую вас необычное богослужение. Сегодня необычное богослужение. Сегодня необычное богослужение. и нам в связи с этим положением приходится äh, проповедь äh, читать так, как, äh, как будто мы смотрим друг другу в глаза, но на самом деле вы находитесь по домам. И в мы должны так как вы здесь вы Но как апостол Павел сказал, что он в кориньской церкви присутствовал духом, но отсутствовал телом. Er Однажды мы верим, что сегодня мы вместе духом, сердцем будем также прославлять Господа, как и всегда. Чем что мы сегодня в духе и в сердце вместе, чтобы вместе мы могли прославлять Господа. Сегодня Сегодня пятница. Сегодня пятница. Сегодня Страстная пятница, и христиане, собираясь в этот день на богослужение, всегда говорят о смерти. An diesem Tag am Обычно стараются о смерти вообще говорить меньше. И когда говорят о смерти, это не приносит радости. Und wenn man über den Tod spricht, so bringt das keine Freude. Смерть, с точки зрения ученых, это прекращение биологических, физических процессов жизнедеятельности. Der Tod, vom медицинischen oder wissenschaftlichen Standpunkt gesehen, ist, dass ein biologisches Leben nicht mehr vorhanden ist, ein physisches Leben nicht mehr vorhanden ist. То есть отсутствие или прекращение дыхания, то не более от действия тех или иных жизненных сил, что не более доступны, благодаря которым возможно движение, с которыми можно двигаться, например, что можно делать, и общение с окружающим, что можно и Mit um einen herum, oder mit для людей верующих, для для людей верующих, для иудеев, для людей верующих, для иудеев, для людей верующих, для иудеев, для людей верующих, для иудеев, Алес в жизнь ковушен, а по другому. Си что-то иное. Если разговаривают люди, более или менее религиозные, если люди, которые более или менее религиозны, если люди, которые более или менее а Дух возвращается смерть и духовную. Натурально, мы разделяем смерть физическую и духовную. смерть и духовную. Конечно, мы разделяем смерть физическую и духовную. смерть физическую и духовную. Конечно, мы разделяем когда тело Смерть духовная в грехах и преступлениях, когда грешник навсегда отделяется от Бога. через через когда человек И священное писание нас с вами до рождения свыше называет как мертвых по преступлению греха. И в Всевышнем в Библии, назвал нас, до тех пор, пока мы не совершим покаяние, что мы в наших грехах мертвы. Жизнь и смерть находятся полностью во власти Небесного Отца. Жизнь и смерть находятся полностью Небесного Отца. Жизнь и смерть находятся полностью во власти Небесного и псалмопевец Давид в своем 35-м псалме, в 10 стихе, говорит о Господе и говорит, что у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. David, 36, 10, в его власти все живущие. В его Здоровье, судьба, количество дней, И в 12 главе, 10. стихом говорит, «В его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. И так so 12, Vers 10. In seiner Hand ist die Seele alles Lebendigen und der Lebensatem alles menschlichen Fleisches. Wenn Gott den Menschen geschaffen hat, so war der Tod gar nicht vorgesehen. Der Mensch wurde geschaffen zum Leben geschaffen.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 Stets da ist und ist. «Смерть пришла, братья и сестры, ко всем людям из-за непослушания одного человека. мы знаем, что в из-за Апостол Павел, послание к римлянам, 5 глава, с 12 по 17 стих, говорит следующие слова Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего, но дар благодати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 und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben, denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Mit der Übertretung ist es aber nicht so, wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen überreich geworden. Und mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führte von einem zum Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit. Denn wenn durch die Übertretung des чтобы der Tod durch den Einen geherrscht hat, so werden людей к den überfluss der вечную, чтобы der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. жизнь вечную, чтобы вернуть людей к возможности иметь жизнь вечную, чтобы вернуть людей к возможности праведный, единый Иисус Христос, только единственный Иисус Христос. Дарит через свою святость, через свою праведность, через свою праведность, через свою праведность, через свою праведность, через свою праведность, Und das führt dazu, dass wir von vielen Übertretungen gerechtfertigt werden. Wenn wir das Evangelium lesen, so sehen wir, dass jeder Evangelist in seinem Brief dass er uns zum wesentlichen Moment führt. Rasperrte nämlich и Смерть Иисуса Христа была предусмотрена. Tod Jesu war Если тогда, когда Бог создавал человека Адама, смерть вообще не была предусмотрена, Wenn, hat, Adam, war, то когда Господь отправлял Иисуса Христа на землю, So war es anders, als Gott den Herrn Jesus Christus auf die Erde gesandt hat, denn da war der Tod vorherbestimmt. Und das ist unsere Errettung. Und wir können getrost sagen, auch wie sich das immer anhört, wir feiern Jesus Christus. Den Tod Это самая центральная часть Благой Вести. Это центральная Мы хотим сегодня поговорить, братья и сестры, о смерти. Мы хотим, сегодня, братья и сестры, Но о смерти особенно. о смерти ясно но о Das Thema der Predigt heute ist «Jesu Tod, der Sieg über den Tod». Wir möchten gemeinsam eine Textstelle aus Hebräer, Kapitel 2, die Versen 12 bis 14 lesen. Und wir werden besondere Aufmerksamkeit den 14. Vers widmen. Целый отрывок возвещу имя твое братья моим посреди церкви воспою тебя и еще я буду уповать на него и еще вот я и дети которых дал мне бог а как дети причастны плоти то и он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти то есть дьявол Kundtun will ich deinen Namen, meinen Brüdern. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den Zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Господь положил конец Царствию Владыки Смерти. Четырнадцатый 14. стих открывает колоссально проделанную работу. Vers 14 zeigt eine sehr große, getane Arbeit. Сатаны. Для того, чтобы было возможно сделать это, нужно было невероятное преображение. Um tun, Господь воспринял плоть и кровь человеческую. Hat das Blut und das Fleisch eines Menschen angenommen. Воспринять это не просто надеть на себя что-то. Например, человек одевает на себя ну, такой пример метвичевскую. Например, когда человек одевает на себя, например, березовую шубу. Например, человек одевает на себя, например, березовую шубу. Например, человек например, когда человек на себя, человек и er И если, например, преступник одевает полицейскую форму, и преступник одевает полицейскую форму, то под вот этой формой остается преступник. So Но вот это слово воспринимать в том смысле, в котором хочет нам передать священное писание, а вот это слово, он означает «распознать и органами чувств». Это eine vollständige Annahme, dass der Herr Jesus Christus als Mensch wurde gefühlsweise und auch vollkommen dieses Menschsein angenommen hat. Wieso wurde Jesus 100 человеком? Он взял на себя то, что не соответствует его природе. Он по природе не плоть и кровь. Иисус не или И он принял эту природу для того, чтобы дать нам искупление. Но Иисус от этого человеческого Um И Первое, что говорит в этом четырнадцатом стихе, это неспровержение Сатаны. Как это произошло? Бог в известном смысле дал своих детей Христу. Годати дети, які мені вірять, таке написано. Я і діти, котрі вдало мені написано. Таке написано. Таке написано. Таке написано. Таке написано. написано. написано. Детей была человеческая природа, эти также человеческая то и Господь Иисус принял плоти кровь, так и Господь Иисус Христос кровь. Он внешнее проявление своей божественности облек в одеяние из Так и Ja, 14 стих нам открывает, что у врага человеческих душ была сила. И в 14 мы видим, что у людей есть какую-то И я представил эту силу. Представьте себе, что человек может поднять большой вес. И мы можем эту что человек может вес. 300 килограмм, 300 килограмм, 300 килограмм. 3 раза по 100, 3 раза 100. Реальная история, один человек ä, порвал вот эту трапецидальную мышцу. Анвара история, один раз один человек, сидит трицепс, мускулатура, церрис, и так порвал, что осталось несколько волокон. Und er hat sie so zerrissen, dass nur einige Fasern übrig geblieben sind. Und er konnte ähm, praktisch nicht einmal eine, eine Schachtel aufheben. Und der andere Mogut Padniat, das ist Und jemand anders kann ein sehr hohes Gewicht heben im Vergleich zu diesem. Ein человек, Paul Andersen, im 2017 году, Und ein Mann namens Paul Andersen im Jahre 2017 Stoek, 3 Konnte fast drei Tonnen bewegen. То есть, на Und das war eine Stange, die praktisch auf solchen Lagern stand, 2850 Kilogramm. Und er, Unter diese и ее поднял und и мы, понимаем, что мы этого сделать не можем. и мы понимаем, что мы поднял и поднял и поднял и поднял и поднял и поднял и поднял и и поднял и поднял 12, Vers 29, lesen wir, Господь говорит, und da er spricht der Herr, кто может войти в дом сильного и расхитить вещи его, если 12, 29, «Oder wie kann jemand in das Haus des Staaten eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Staaten bindet? Und dann wird er das Haus berauben.» Враг человеческих душ был сотворен The Feind der ähm, ja, war ein Engel. Высший ангельский биек, ангел. У него была немереная сила. очень У него была сила Господь говорит о нем, что он был он был И Господь Полнота мудрости, weisheit, венец красоты, Его одежды были украшены драгоценными камнями. Его Бог сотворил. Все то, что у него было, было сотворено Бога. Alles, er hatte, Все было приготовлено в день его сотворения. Alles wurde vorbereitet und gemacht an dem Tag seiner Schöpfung. Er war vollkommen in allen seinen Wegen bis zur Schöpfungsgeschichte. Aber in einem ja, sehr tragischen schlimmen Moment wurde eben bei diesem Engel eine gerechtigkeit gefunden da so steht es geschrieben dass er von dem tag an seiner erschaffung vollkommen war bis zu dem zeitpunkt wo diese ungerechtigkeit in ihm aufkam und und er sprach in seinem herzen sei du mein jemand hoch hinauf zum Himmel, will ich frisches hoch über den Sternen Gottes, was nicht so und werde dort meinen Thron aufrichten. Und er wurde weggetan von dieser Situation, Position. Und Birgit im Schuh. Und er wurde hinausgestoßen mit ja, großem Getöse. Sein Wesen wurde vollkommen anders, und er, der, der Träger des Lichtes war, wurde zum Feind der menschlichen Seele. Er wurde verstoßen, aber seine Macht, seine Kraft blieb. И когда Адам согрешил, и когда Адам сдвинул, на земле появилась новая держава. Со встала на земле новая мать, новая сила. Держава смерти, сила смерти, сила смерти, сила смерти, сила смерти, сила смерти, сила смерти, сила и все, кто находятся в Его власти, и все, кто находится в Его власти, и все, кто находятся в Его власти, и все, кто находятся в Его власти, и все, кто Его власти, и все, кто и и gefangen gehalten oder uns eingeengt, sondern sie hat uns im Tod gehalten, egal wie viel Mühe du dir gibst und wie sehr du auf deine Gesundheit achtest, egal wie viele Einschränkungen du dir selber setzt, auch welche Diäten du dir vornimmst, der Mensch wird trotzdem sterben.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 Духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. 2, Vers 1-3 Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelte, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Der Feind der menschlichen Seele, Satan, hatte weiterhin Macht. Он подходит к Еве и начинает с ней разговаривать. И она его слушает, она говорит, что да, у меня есть другие указания. она говорит, муж мне сказал, а мужу Бог. Она говорит, смерть умрете wirst nicht von der Frucht, sonst werdet ihr sterben. Wieso hat sie Satan zugehört? Sie hatte, bzw. er, Satan, hatte Macht. Und er hatte solch eine Kraft, dass Eva, Satan glaubte. Mehr als sie Gott glaubte. Gott sagte, ihr werdet sterben. А этот говорит, нет, не умрете. И слова врага человеческих душ возымели больше вес. Вдруг Ева стала верить, что откроются их глаза. И что И что они будут как боги что с ней происходило, что с ней происходило. Я смотрел однажды одно видео, как удав охотится на кролика. Gesehen, ein einen, einen uh, и интересно, что uh, кролик Наверное, понимает, что в его жизни преследует опасность. что если, опасность если его пытается схватить леса, он убегает. Но когда это туда, когда эта смея подползала к нему, An diesen hasen sich heranschleicht этот кро стоял какцепвший so stand hase da völlig überwältig konnte nichts machen было такое ощущение чтодав гиnotируеткро und man eindruck dass diese schlange den hasen hypnotisiert и даже он один раз попытался его схватить и кролик отскочил schlange versucht ihn der Hase sprang zur Seite, und, und, und, und, und obwohl er zur Seite gesprungen ist, so blieb er dennoch weiterhin stehen, als ob er ja, wie gefesselt war. Und so ist auch der Mensch unter der Wirkung von der Macht Satans что находится в державе смерти продолжает умирать получается что враг человеческих душ его как бы загипнотизировал, so и он сегодня действует в мире Wirkt heute stark auch in dieser Welt. Wie wir lesen, dass auch in der Luft auch sein Wille geschieht. Er wirkt und er tastet sogar auch die Kinder Gottes an. Woher kommen sonst Streitigkeiten, Unverständlichkeiten, dass die Menschen Wahrheit nicht annehmen, wenn sie zurechtgewiesen werden. Matthäus 12, 29, написано, «Kto может войти в дом so lesen wir wieder in Matthäus 12, Vers 29, «Oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet?» Господь приходит на землю, и так приходит Иисус на землю, чтобы врага человеческих душ лишить сил, чтобы врага и сестры, это что-то необычное, должно было произойти. И и сестры, должно очень необычное. Например, у Самсона была огромная сила. Например, у была сила. Когда на него сходил Бог, Дух Божий. Он не просто кого-то вот так вот победил руками, er он мог снять с пяти городские ворота. Он мог просто статус отверстия, огромный вес, огромная машина, и он мог унести их на И Он мог бы это торговать на гору. И, как, и когда ему обстригли волосы, когда он лишился сил, er Потому что были нарушены условия Назарейства, потому Когда пришел Господь и вышел на служение, Иисус пришел это был это был пророк, это был Чудотворец. Ja, er wirkte Wunder, Messias, Er war der Messias, Господь, er war Gott, Prostern, ein Mensch. Er war ein Mensch. Er sprach und, zu den Menschen, und die Menschen verwunderten sich, weil er sprach und er sprach und er sprach und er sprach und er und er sprach und er sprach und er und er sprach und er sprach und er sprach und sprach und er Redete wie jemand, der Vollmacht hat. Господь шел по земле и творил чудеса, каких никто не мог творить. Jesus wandelte auf der Erde und tat Wunder, die niemand sonst zuvor getan hat. Слепорожденному человеку открыл глаза. blind geborenen Menschen tat er die Augen wieder auf. Некоторые богословы сходятся к тому, что этот человек даже не имел глазниц. Einige Menschen, Теологи говорят, что dass dieser Mensch не keine глаз. Никогда такого не было. So so такого er не было. es не было. so не было. Такого не было. Такого не было. Такого не было. Такого не было. Такого не было. Такого не было. не было. не было. Такого но это все не Евреям 2 глава 14 стих написано, «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерть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 так и написано, как положено однажды человеку умереть, а потом суд. 1 so Коринфянам 15 глава 22 стих написано, как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. In 1. Korinther 15, Vers 22 lesen wir, Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Der Tod kam in das Leben aller Menschen aufgrund vom Ungehorsam eines einzigen Menschen. In Adam sterben alle. Der Tod bringt immer noch Angst mit sich. Пришел какой-то вирус, и весь мир трясется. Es kommt irgendein Virus ganze Erde bebt vor Angst. А то, что весь мир погибает без Христа. Stirbt, и умирающие без Христа идут в ад, в вечное мучение. и Это остается в стране. Позавчера я ездил в делам. Ворогестан я уже вернулся домой, и уже возвращался домой, dann, äh, и на красный свет переходил äh, один человек дорогу. Это был нормальный человек. Не то, что там, может быть, немножко у него были какие-то отклонения. Oder war jetzt nicht besonders anders gewesen. und obwohl er über diese rote Ampel lief, hat er sich nicht etwa beeilt, sondern er ging sehr bequem und gemütlich über diesen, diese rote Ampel. aber er hatte eine Schutzmaske an. Und es ein Frage, все решено. И, казалось бы, одев маску, он себя абсолютно защитил. И, если бы, он защитил эту маску, он защитит себя от того, что кто-то и может быть, этого человека, и может не он, не Так, братья и сестры, некоторые люди беспокоятся о мелочных вещах. И так, братья и Но умирая, без христа чтобы нейтрализовать грех в течение всех веков, чтобы синду нейтрализировать для всех веков, чтобы нейтрализовать грех в течение чтобы всех веков, чтобы нейтрализировать для всех веков, чтобы нейтрализировать для всех веков, чтобы для для чтобы чтобы чтобы была возможность перед Богом предстать. Damit man vor Gott wieder, vor Gott kann. Но для того, чтобы победить смерть, Aber um den Tod zu besiegen, нужно было что-то модернизировать. Ja, Господь принимает на себя человеческую плоть. Und so nimmt an. Знаете, спуститься с, äh, с, äh, с неба на землю, это äh, непросто, вот, как для нас поменять место жительства или место работы. Monsieur, um vom Himmel auf die Erde zu kommen, ist nicht vergleichbar, wie für uns, dass wir zum Beispiel den Wohnort wechseln wegen unserer Arbeit. Человек, который поменял работу, все равно остается в обществе людей. Ein Mensch, der seine Arbeitsstelle wechselt, woanders zieht, bleibt dennoch in der Gemeinschaft von Menschen. Господь время, на землю. Бог, в коллектив и все стабилизируется. Es eine Zeit, und und wird neuen Erde. Это было и это было не просто. Он пришел туда, где обычный мир. Он пришел туда, где обычные люди. пришел туда, где обычные пришел на землю Он пришел туда, где для мира, по воле князя господствующего в мире, во где закономерности от И Господу нужно было прожить в этом мире так, чтобы не согрешить. So leben, И он это сделал. Er И когда Господь предстал как жертва,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 Сие была только достаточна до следующего жертвоприношения, до следующей греха. и эти жертвы не прорвали силу смерти. Но жертвы не могли прорвать силу смерти. Итак, Бог нуждался в Но Господь Иисус нуждался в Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Römer 5, vers 17. Denn wenn durch die Übertretung des Einen der Tod durch den Einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den Einen, Jesus Christus. Der Tod des Herrn Jesus Christus ist ein Sieg über den Tod und über alles Böse. Вторая глава, с 14 по 15 стих, 2, 15 hier, говорится об Иисусе Христе, um «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял Его из среды и пригвоздил к Кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». In 2, Vers Verse 14 bis 15 lesen wir folgendes. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Kann das gut, Konnte der Herr diese Macht entreißen. Смерть вошла в мир, когда Адам согрешил. Welt, Каждый грешник на крючке у смерти. Смерть его держит. Если человек умрет, он остается мертвым он er Это самое прямое доказательство, что человек грешит. Die, Beweis, доказательство, тем, которые о себе говорят, что они не грешны. Die Menschen, die von sich sie seien keine Но если человек безгрешен, смерть его не способна удержать. удержать. So muss er das Hiebe domsilen oder das Hiebe Wer kann in das Haus des Starken kommen und seine Sachen rauben? Nur der, der, den vorher den Starken gebunden hat. Der Stärkere ist als der Hausherr. И когда Господь безгрешный Бог находился на кресте, и на него были возложены грехи мира на истеразумир, вместо нас как грешников, он умер на кресте вместо нас, как грешников. Er Kreuz, uns, Но поскольку Господь был безгрешный, а потому безгрешен, смерть его удержать не могла, не власть, братья и сестры, была у врага человеческих душ? В чем была его сила? В чем его сила? Он был властителем смерти. Er Он был Господь сделал врага человеческих душ смерти. Когда время властителем к распятию, als es als die zeit näher kam zum ja, zum Kreuz des Tod so hatte Jesus folgendes gesagt 31 in Johannes 12 Verse 31 bis 33 lesen wir jetzt ist das Gericht dieser Welt jetzt wird der fürst dieser welt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 и Господь дает дар благодати. Иисус Христос дар благодати к оправданию от многих преступлений. Это не только для тех, кто должен прийти к спасению. Это не только для тех, кто должен прийти к спасению. Это не только для тех, кто должен прийти к спасению. Это Dass wir unsere vollkommen постоянное падение ständigenständigfälle wiründe fallen пом что это дар, dass, wir uns daran erinnern, dass die gnade eine Ga isten ein um uns zu rechtfertigen von vielen übertretungen обмана, vor Lüge криков, вот гнева, вот зorns, злоречия, вот плохая речь, сплети, или плохие гадание о других, говор, или речи за краями, полубратья, или полуверования. Приходя к Иисусу, чудесное возможность сегодня оправдаться. Потому что Господи вел жизнь, когда Христос жизнь дает. Тимофею, первая глава, десятый стих. 2 Timotheus, 1, 10, читаем. Апостол Павел здесь говорит, как Бог открылся Себя открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters, Christus Jesus, разрушившего смерть, der den Tod zunichte gemacht hat, и явившего жизнь, aber Leben und Unvergänglichkeit и нетление через Благовестие, ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Смерть Господа Иисуса Христа находится в центре всего. Вот как, например, всякая проповедь должна быть христоцентрично, так и размышления о Господе должны сходиться к Христу. Смерть Иисуса Христа всегда отводилась в если мы почитаем Деяния апостолов, все проповеди они сводятся именно к этому. Если мы, например, читаем то видим, что все проповеди и его Павел проповедует в Солониках. Павел проповедует в и он три субботы подряд из Писания доказывает им одно и то же. Er Деяние 17, 3, 3 стих. 17 3. и доказывая им что Христу надлежало пострадать И воскреснуть из мертвых что этот Христос есть Иисус, и что это тот самый Христос, который я проповедую, Иисус, которого я вам объявляю. Смерть Господа Иисуса Христа является самым большим пиковым выражением Вибога Бога Отца». Das größte zeichen der Liebe Gottes. 1 Иоанна, 3 глава, 16 стих. In 1 3, 16 lesen wir. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою. Hierin haben wir die Liebe erkannt, dass Er für uns sein Leben hingegeben hat. 1 Иоанна, 4 глава, 10 стих. И в 1.Johannes 4,10 мы читаем «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас». Лесем мы «Хирин» издает dass не что мы Бога, но что Он нас любит. И послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. И Сына послал, в за грехи когда Господь умер, и когда Иисус умер, он умер вместо нас. Это означает, что он умер смертью престола. И Это означает, что он умер смертью das er престола. Это показывает, что он умер смертью смертью Это смертью Und das war der Sieg auf Erden. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы можем сегодня быть особенно благодарны Господу, что Господь, что Господь дал нам еще возможность, Herr, gibt, в эту пятницу, uns zu erinnern an den Tod Jesu, die Würdigung und diesen Tod auch zu feiern und zu gedenken. Ich möchte euch einladen zum Gebet. Gaspud Jesus Christos, unser Herr Jesus Christus, svetoi heiliger und großer Gott, raduje se serce, raduje se duša. Mein Herz freut sich, meine Seele freut sich, dass ich dich meinem Vater und als meinen Retter bezeichnen kann. Dass wir deine Kinder sind, ist nicht unser Verdienst. Du hast uns berufen, du hast uns gerechtfertigt, Verdienst. Du bist auf diese Erde gekommen. Und du bist für mich persönlich gestorben. Und für alle, die da glauben. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du diesen, ähm, ja, diesen Weg auf der Erde gegangen bist. Dass du in allen versucht wurdest, aber doch ohne Sünde geblieben bist dass du den Menschen geliebt hast, die Welt geliebt hast. Und als du am Kreuz hängst, so hast du auch dort die Menschen geliebt. Ich danke dir. Hilft daran, zu bedenken und mit dem Herzen zu verstehen. Und so soll auch dein heiliger Name Христос превознесется и прославится. Ох и хоббеерен, Аминь. Аминь. Тихо погас ночи Симанский сном Все места Meine сестры, мы имеем желание, кроме этой пробовать, которая прозвучала, сегодня начать и быть или приготовить наши сердца к вечере, которая у нас будет разделена по времени heute auch unsere Herzen vorzubereiten für das Malen des Herrn, das bei uns zeitlich etwas getrennt sein wird, da wir nicht eine unmittelbare Gemeinschaft pflegen können, wie sonst tun. Deswegen wollen мы могли бы это сделать сами. Но мы не хотели, чтобы вы, видя, как мы будем молиться, могли на нашу молитву о благословении, на чашу и на хлеб сказать аминь. Поэтому сегодня мы помолимся над хлебом и над чашей. В субботу мы приломим хлеб и разольем содержимое чаш вино в пластиковые стаканчики. Кельс, Wein, in и постараемся доставить этот бокс с этим хлебом и свином в каждую семью, кто захочет участвовать в вечере. Am и когда будет воскресний день, и когда kommt. день, После пробуйте брата Антона, где вы можете смотреть или прослушать эту проповедь. мы помолимся, чтобы Господь нас благословил на такое единовременное принятие вечерин. auf so ein einmaliges, мы будем вместе, будучи разделены географически, мы будем духовно вместе послушно Господу исполняя заповедь, воспоминая страдания. в мы сейчас находимся в такой ситуации, это первый раз у нас такое происходит, поэтому все это выглядит немножко по-другому или основательно по-другому. Мы ситуации, так, как обычный, как Поэтому сейчас мы будем молиться. И, видя нас, слыша нас, нашу молитву, надеюсь, что мы вместе пред Господом скажем эту молитву о благословении. Аминь. Denn jetzt werden wir beten, und indem ihr zuschaut und zuhört, werden wir auch dann gemeinsam dieses Amen sprechen vor dem Herrn. Отче святый, во имя Господа нашего Иисуса Христа, им Namen deines Сонnes, Jesus Christus, Господа и Спасителя, просим тебя об этом хлебе, unseres Heilands, um Brot, есть символ его воплощения его голгостские страдания в теле, Благослови этот хлеб. Загрейте это блюдо. наше участие в этом хлебе. наше участие в этом хлебе. Когда мы будем его принимать, чтобы мы могли правильно оценить все тобой совершенное alles beurteilen, was du getan hast für uns. Lass es uns ein, ein Segen sein, damit, indem wir nochmal gedenken, was für einen Preis du bezahlt hast, um uns zu retten, pranikst du dich und Dass wir überfließen zu dir mit Liebe, mit Achtung, Чтобы мы, Господь, помни, то, каким образом Ты нас искупил, были Тебе всегда благодарны. А Тебе, Бог наш, за все благодарение, честь и слава через Христа Иисуса, Господа Спасителя нашего Amen. Dir, unserem Herrn, ist Preis und Dank in Ewigkeit durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Wir werden nun auch den Kelch segnen und gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken, preisen dich für dein Gnadengeschenk an die Welt, deinen liebsten Sohn, den einzigen Sohn Jesus Christus hast du gegeben. Er wurde Mensch für uns, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns voller Gnade und Wahrheit. Und am Kreuz von Golgatha gab er sich dahin, er war gekreuzigt für uns, Aus seinen Wunden floss das Blut und dieses Blut allein ist das Mittel, das uns rein macht, alle unsere Schuld wäscht und tilgt, alle, unseren, alle unsere Sünden zudeckt. Allein durch dieses Blut wollen wir gerecht werden vor dir, nicht durch unsere Tugenden und Taten, sondern rufen zu dir als Sünder her, sei uns gnädig, danke für dieses Blut, das uns rein macht das uns dir angenehm macht, Jesus Christus. Dein Lamm wurde für uns geschlachtet und ist doch lebendig geworden. Wir preisen dich und danken dir für diesen Kelch. Segne und hilf uns in Jesu Namen. Amen. Amen. Noch eine kurze Bekanntmachung. Uh, наше воскресенье бухгалтерское будет транслироваться от 12.00 до 11.00. Унсер готесдинст на сонтаг будет отгоняется на 12. апрель, 11 11.00. Вы таким же образом можете найти адрес каким? В 11 В uh, um um ja. uh, Через YouTube, через интернет e или же uh, по uh, конференц-раум. Мы можем помнить о Господе. Поэтому мы будем помнить о Господе. Будем помнить друг о друге. будем помнить друг о Я думаю, что многие, как и я, почувствовали, что нам друг друга не хватает. Und ich bin sicher, dass viele, wie auch ich, sich so fühlen, dass wir einander fehlen. Deswegen, alle Se Gottes Segen für euch, liebe Brüder und Schwestern. Seid gesund. Lasst uns dieses Stück weg, was wir zusammen wandern, ohne Angst wandern. И будем Господа прославлять в наших семьях, в наших домах, как сегодня нам разрешено. Zuhause, Familien, Всего хорошего и до воскресного Alles Господа. Gute und bis zum Gottesdienst am Sonntag. Seid gesegnet.